За лесами, за болотами на севере Староверы проживают древние. Бабушка вносила в дом цветок, Зацвести который сразу смог. Погибал цветок в избе, в томлении, Вынесла горшок с ним в исцеление, Не куда-то вынесла, на Русь, Чтобы удалить из сердца грусть. Местом светлым Русь так называется, Испокон веков народе славится. Мы уже забыли про него. Бабушка добавила еще. Русый парень. Русая красавица. Спелая рожь. Русый называется. Все, что светлым, спелым, родным, Называли предки наши им. Солнце где? Там Русь у нас и Родина. Жизнь России вот откуда пройдена. Солнце Ра. Единый русский Бог. Он и нашу Родину сберег. Местом света вечно наша Родина оживляет все, что было сломлено, Поднимает павших в строй живых, правнуки равняются на них. Русь из пепла снова поднимается, свет по всей земле распространяется, К свету вновь подтянется добро, мраком покрываться стало зло.